Привет всем и добро пожаловать. Сегодня я буду говорить о нашей рабочей среде и покажу, как ее установить. Во-первых, нам нужно установить VirtualBox. Неважно, Mac у вас, Linux или Windows, вам все равно придется это сделать. По нескольким причинам. Во-первых, мы будем делать множество вещей, и будем делать их в качестве рута или суперпользователя. Мы всегда будем сталкиваться с тем, что нам нужно что-то взломать, и мы можем напортачить где-то. Поэтому лучше, чтобы у нас была виртуальная машина. Потому как даже если мы что-то не так сделаем, то ничего страшного. Это всего лишь виртуальная машина. Там нет никаких важных данных. А если же мы облажаемся на основной машине то это может вызвать проблемы. Придется что-то устанавливать по новой, как-то возвращать данные, что где было, ну и так далее. И на то, чтобы разобраться с какой-то проблемой, может уйти довольно много времени. Так что запомните мой совет и установите VirtualBox. Это несложно, я покажу, как это сделать через минуту. Есть еще одна причина, почему мы устанавливаем виртуальную машину. И это безопасность. Мы будем скачивать кучу штук из интернета. Так что для того, чтобы обеспечить себе дополнительную безопасность, и чтобы вы себе ее обеспечили, нам лучше иметь еще один уровень защиты. Даже если что-то случится с вашей виртуальной машиной, если она подвергнется заражению, то ничего страшного. Это виртуальная машина. Нет никаких проблем. Нет ничего важного. Ни личной информации, ни информации о вашей кредитке. Буквально нет ничего, кроме инструментов, которые мы будем использовать. Итак, теперь давайте посмотрим, как устанавливается VirtualBox. Есть два способа сделать это. Один более предпочтителен для нас. Итак, первый метод намного проще. Просто открываем свой любимый браузер. Мой выбор Firefox. Используем любимый поисковик. Вводим VirtualBox. Жмем Enter. И вот у нас официальный сайт VirtualBox. Открываем его. Слева видим вкладки «Скриншот», «Документация» и «Скачать». Нам ничего отсюда не нужно, просто жмем «Скачать». Отлично. Здесь у нас список хостов. VirtualBox для Windows, OSX, Linux, Solaris. Кстати, в Solaris вы можете запустить ее просто с репозиторий. А в Linux мы этого сделать не можем. Нам нужно сначала их настроить. И репозитории в Linux зависят от того, где находится наш дистрибутив. В любом случае, нам нужен VirtualBox для Linux. Я его уже скачал, чтобы сэкономить время. Кликаем на него. И смотрите, эти парни просто потрясны. У них есть настройки для разных дистрибутивов Linux. Тут есть Ubuntu, Debian. Я бы на самом деле их не разделял, но в принципе не важно. Просто Ubuntu основан на Debian, так что версия для Debian будет работать и в Ubuntu. У нас есть OpenSUSEI, версия Enterprise. Но мне интересно Fedora. И несмотря на то, что Fedora... 21 уже вышла, а у нас здесь для Fedora 18, она запустится без проблем. Далее у нас есть i386 и AMD64. Что значит эта маркировка? Это просто разделение на 32-битные и 64-битные архитектуры. Если вы не знаете архитектуру вашей машины, 32 или 64 бита, нет проблем, открываем терминал. Вводим uname, пробел, дефис, a, жмем Enter. Нам не нужны root-права для этого. И это может сделать любой пользователь. И здесь у нас есть некоторая информация. Платформа Linux, localhost, это домен, версия ядра, Дистрибутив Федора номер 20. И далее как раз архитектура. x86-64. Отлично. 64-битная архитектура. Фантастика. Так что возвращаемся, жмем на нужную. Если у вас 32-битная, то просто жмем на i386. Процедура та же самая, нет никаких отличий. У нас тут опции «Сохранить файл», просто сохраняем его, окей. Файл скачивается в папку по умолчанию. Однако, разумеется, вы можете указать и другую. Но я закрою окно, потому что я ее уже скачал. Как я сказал, для экономии времени. Выход. Возвращаемся к терминалу. Очистим экран командой «Clear». Теперь нам нужны рут-права. Пишем «SU», «Enter». Вводим пароль. И, конечно, я ввел его неправильно. У меня такое довольно часто. Даже не знаю почему. Но не страшно, когда я забываю свой пароль, страшнее, когда я забываю свой ключ шифрования. Вот это реальная проблема. Теперь воспользуемся инструментом для управления RPM-пакетами. Из дистрибутива Red Hat. Все пакеты для него имеют расширение .rpm. Давайте я покажу. Сперва немного увеличу, чтобы вы видели, что я буду делать. Я использую терминал и смогу дать более детальное объяснение. Я проинструктирую вас, как им пользоваться, объясню многие команды, которые мы будем использовать. Все очень детально. Но пока просто повторяйте за мной. Команда LS. Далее идем в папку закачки. Home Chronic. Это мое имя пользователя. Downloads и VirtualBox. Жмем Enter. Снова очищу экран. Ничего не изменится. Просто будет лучше выглядеть. Мы видим расширение, о котором я говорил. .rpm. RPM означает тип пакета, который сделан специально для дистрибутива Linux. Вроде Red Hat, Fedora, CentOS и нескольких других. Теперь воспользуемся софтом RPM по умолчанию. Пишем RPM пробел дефис i. i это значит install, установка. Далее путь к пакету. Home. Хроник, Downloads, VirtualBox. И жмем Enter. Процесс автоматизирован, больше ничего делать не нужно. Может нажать «Да», но это все. Такой метод использовать не обязательно, просто я хотел вам его показать. Если вы будете устанавливать таким образом, то новые обновления будут недоступны. Так что в следующем видео я покажу вам другой способ, в котором мы воспользуемся YAM, другим менеджером установки, и все обновится само. Итак, рад был быть с вами, и увидимся в следующем видео. Привет всем и добро пожаловать. Сегодня я покажу вам более удобный способ установки VirtualBox. Если вы задаетесь вопросом, почему я показал способ установки через RPM, ну, всегда полезно знать альтернативы, если вы не знаете, как это делать. Плюс процедура будет такая же, если вы будете устанавливать любой другой RPM пакет. Просто вводим RPM, I, а затем имя пакета, который вы скачали и хотите установить. Процедура такая же, я рекомендую добавить аргумент age для статус-бара, потому как если вы напишите вот так, все без проблем становится, разумеется, но экран просто будет пустой, как будто ничего не происходит. Вы можете подумать, что это ошибка, баг или что-то такое. А с аргументом age будет показан статус-бар, который продемонстрирует, что происходит в данный момент. Как я и сказал, просто хорошо знать альтернативный способ. Сегодня же мы установим VirtualBox, используя пакетный менеджер по умолчанию. Он называется YAM. И возьмем пакет из репозиторий. Что же такое репозиторий? Репозиторий — это место, где хранятся программные пакеты для дистрибутива Linux. И вы можете взять эти пакеты из вашего дистрибутива Linux, используя менеджер по умолчанию. Все очень просто. Даже супер просто. И это та вещь, которую обязательно следует знать. Потому что вы будете устанавливать и удалять множество программ в течение этого курса, во время дальнейшей работы, при выполнении любого упражнения на проникновение в целом. Давайте я покажу вам. Пишем «Ям», а затем нам нужно указать команду. Во-первых, мы используем «Ям». Это менеджер по умолчанию в дистрибутиве Fedora. А если бы я использовал, например, дистрибутив Debian, то это мог бы быть aptitude. Или apt get У каждого дистрибутива свой пакетный менеджер. Но сейчас мы об этом говорить не будем. Позже я покажу, какой используется в Kali Linux, дистрибутиве, который мы будем использовать для проведения процедур тестирования. Итак, во-первых, пишем ям. Далее, search, поиск. То есть мы говорим яму, что нужно делать. Мы хотим найти что-то и вводим search. Все как в английском языке. Нужно просто понять логику. И далее мы хотим найти какой-то пакет. Не нужно знать его название целиком. Не беспокойтесь, просто вводим часть имени, и все файлы, которые содержат эту часть, нам покажут. Мы знаем, что нам нужно, это VirtualBox. Вы можете подумать, что это полное имя пакета, но нет. Давайте посмотрим, что у нас есть. Вот оно. Он выписал каждый пакет, который содержит VirtualBox в имени файла, или описании. Как видим, вот у нас имя пакета, двоеточие и его описание. Множество файлов с VirtualBox в И нам нужно выбрать, какой именно устанавливать. Итак, нам нужен k мод Вот здесь указана версия ядра. FC, это версия Fedora. И архитектура, 64 бита. Не могу выбрать. Ага, получилось 64. Здесь версия ядра. Совмещаем с тем, что есть у нас, с нашими параметрами, и выбираем. В нашем случае Fedora 20. Если вы используете другой дистрибутив, то процедура будет почти такая же. Позже, в части ответов на вопросы, если вы, например, используете Debian или OpenSUSE, не стесняйтесь спросить меня про менеджер, я без проблем помогу вам. Но сейчас я просто продолжу здесь. Давайте очистим экран. Команда Clear. Для установки пакета нужно ввести Ям, Install. И далее имя пакета. Для меня это будет последний. Вот этот. Упс, окей. Okay. Имя довольно длинное, так что я его скопирую. Здесь мы сталкиваемся с фундаментальной проблемой. Пакет VirtualBox не находится в репозитории Fedora. И это небольшая проблема, потому как эта команда не сработает, если до этого я не добавил репозиторий RPM Fusion. RPM Fusion — это название нескольких репозиториев, содержащих разные пакеты. Так что мне нужно добавить эти репозитории. И теперь я могу устанавливать пакеты из них. Если я этого не сделаю заранее, то не смогу выполнить такую команду. И команда yum-search-virtualbox не выдаст никаких результатов. Будет просто пустой экран. Может сообщение о том, что не найдено ни одного пакета с таким именем. И пустой экран. Так что это нужно исправить. Как же это сделать? Открываем любимый браузер. У меня уже открыт сайт. Видим rpmfusion.org slash configuration Но давайте найду его при вас. Вводим в любом поисковике RPM Fusion, и вот он вылез. rpmfusion.org Кликаем, открываем и видим инструкции. Все очень просто. Сайт очень прост. Здесь нет ничего лишнего, каких-то продвинутых конфигураций, нифига подобного. Просто для пользователей и включение RPM Fusion в вашей системе. Жмем на ссылку, и вот оно. Видим список закачек. видим free и non-free, то есть платные и бесплатные. Не беспокойтесь за платные, на самом деле ни за что тут платить не нужно. Просто платный для распространения софт — это не open source, то есть без открытого кода и защищен правами Федора. Так что нон free здесь речь не о деньгах. Ничего платить нам не нужно. Просто хотел объяснить это. Не open source софт. Короче, пакеты с закрытым кодом и несвободной лицензией. Код, конечно, может быть и открыт, но будут ограничения. Эта часть не так интересна. Все, что нужно знать, это то, что Non-Free это не о деньгах, а о коде. Как я сказал, это не так важно. Ниже видим RPM пакеты, которые помним из предыдущего видео. Я показывал расширение RPM. Когда мы скачивали пакет, мы скачивали один из них. На самом деле я качал первый. А затем устанавливали их, используя RPM софт Введя RPM, пробел, дефис i, затем файл, и установили все без проблем. Но я так делать больше не буду, я, как сказал, покажу вам другой способ. Если интересно, почему здесь повторяется дважды одно и то же, то это Free и Non-Free. Отлично. Что нам нужно, так это установки для командной строки. Здесь видим Fedora 14 и выше. мая 20, так что все сработает отлично. Нам нужна эта длинная команда. Вам не нужно знать, что значит каждый кусочек текста в этой команде. Это все требуется лишь для включения репозитория, который мы будем использовать в дальнейшем. Так что эту команду мы будем использовать один раз. Нет смысла разбирать ее. Просто копируем, вставляем и запускаем. Ну, немного поясню. Здесь наш менеджер по умолчанию, опции «Local Install». Команда для того, чтобы мы не проверяли никакие подписи. Вот место, откуда мы его скачиваем, и так далее. Далее, по мере прохождения курса, мы, разумеется, окунемся в командную строку. Более подробно. И только тогда эти вещи станут для вас понятны. Сейчас я объясняю фундаментальные основы а затем вы уже узнаете, что значит фраза в скобках. Потому что если я начну объяснять это сейчас, это не будет иметь никакого смысла. Давайте усложнять все постепенно. Позже мы окунемся в интерфейс командной строки и я его объясню очень детально. А здесь я начинаю со снов и веду вас от новичка до продвинутого уровня. И пройдет какое-то время, прежде чем вы поймете все эти вещи. А пока просто копируем вот это в кавычках. И вставляем в терминал. Нам нужны права суперпользователя для этого, так что выйду, чтобы показать exit теперь я не root, как видите, я под своим обычным пользователем, хроник, вводим SU, вводим пароль и вставляем код. Жмем Enter. На самом деле устанавливаться ничего не будет, потому как у меня уже все установлено. Мы видим надпись «Нечего делать». Но в вашей системе, где не установлен RPM Fusion, все становится без проблем. Все будет хорошо. Clear. Я хочу показать вам кое-что еще. Команда, которую мы запустили, на самом деле устанавливает и free, и non-free репозитории. Если посмотреть поближе, вот я подсветил. Это free. http download one rpm fusion.org slash free slash fedora slash rpm fusion free release. А ниже видим строчку. То же самое, только non-free. Вот я выделил эту часть. Увеличу немного. Так что эти два разных адреса отвечают за разные виды репозиториев. Возвращаемся к терминалу. Не выходим из root прав, потому что нам сейчас они потребуются. Вводим yam, снова search, virtualbox. Enter, выбираем последний, или тот, который подходит к версии вашего ядра. Чтобы ее узнать, вводим Uname, Defice A, и вот она. У меня 3, 18, 7, 100, FC 20. Здесь тоже, и затем архитектура. Очистим экран, вводим yam, install, вставляем имя пакета, пробел, diffuse y, и затем просто enter. И пойдет установка. У меня все уже установлено, чтобы сэкономить время. После того, как установите, не забудьте написать yam update и система просто обновится. Если у вас вдруг есть какой-то софт не последней версии, то его обновят без проблем. Итак, видео подходит к концу, в следующем я запущу VirtualBox, объясню некоторые функции, а далее начнем установку операционной системы на виртуальную машину. Рассмотрим, как проходит этот процесс. Спасибо за просмотр! И увидимся в следующем видео. Всего доброго. Привет всем и добро пожаловать. Сегодня я скачаю Kali Linux и покажу процедуру установки в виртуальной среде. Во-первых, открываем браузер. Вводим Kali Linux. Жмем Enter. Переходим на сайт www.kali.org. Https, не забудьте проверить это. Идем во вкладку Downloads. Дайте я увеличу, чтобы вам было видно. Отлично. Здесь у нас образы Kali Linux 64-бита. Прямая закачка образа. Файл ISO или можно скачать его через торрент. В Kali Linux содержится некоторое количество предустановленных инструментов, и она очень тяжелая для дистрибутива Linux. 3 гигабайта — это много. Так что да, 3 гига скачаются не быстро. Ну, может и быстро, не знаю, что у вас за интернет-соединение. Но я уже его скачал, так что мне не нужно ждать, пока файл скачается. Я сделал это в целях экономии времени. Но вам следует кликнуть на ISO. Save. OK И начнется скачивание. Вот оно показано здесь, в верхнем правом углу. Займет порядка часа 20 минут. Но я остановлю, я уже говорил. И также торрент. Сохраняем торрент. Открываем его. Вот он здесь. Несколько файлов. Жмем открыть. И вот таким образом начинается закачка торрента. Этот процесс может быть побыстрее, в зависимости от сидеров и пиров. Все очень просто. Тут невозможно накосячить. Особенно если у вас быстрое соединение. То все вообще шикарно. Давайте продолжим и закроем браузер. Откроем меню. Введем VirtualBox. И как только начинаете печатать, появляется список вариантов, который нам доступен. Выбираем вот этот. Можно закрепить его на панели задач, как это сделал я. Вот здесь, вот слева. Открываем VirtualBox. Отлично. У меня здесь несколько машин. 1, 2, три, 4, 5. У меня их 5. 5 виртуальных машин. Я, конечно, не могу запустить их все одновременно. Ну, то есть я могу, но сильно просяду в мощности. Так что я этого делать не буду. Я установлю новую виртуальную машину Kali Linux. Перед тем, как это сделать, нужно кое-что настроить. Во-первых, перед началом установки мне нужно создать новую среду. То есть машину, на которую будет происходить установка Kali. Кликаем New. Вводим имя, которое хотим. Я введу Kali, чтобы знать, что это Kali Linux, потому как у меня здесь много машин. Но вы можете ввести, что захотите. Выбор зависит от вас. Тип. Разумеется, это не Windows. Linux. И это не Ubuntu 64. У нас основа Debian. Не уверен, есть ли здесь Kali. Скорее всего, нет. Его нет. Но это не важно. Если мы выберем Debian 64, то все будет работать без проблем. Жмем далее и все. Здесь выбираем объем оперативной памяти. Нужно не так много, все будет работать хорошо. Но я выберу с запасом. Специально более 1 гигабайта. В целях этого видео я выберу 2. 2 гига оператив, потому как мы будем работать с некоторыми программами, которым нужны ресурсы побольше. Не беспокойтесь по поводу того, что зададите слишком много или слишком мало оперативной памяти. Всегда можно поменять это значение, все очень пластично. Это прекрасная черта VirtualBox. Вы можете изменить что-то в любой момент времени. Если вам нужно меньше ресурсов или больше, вы можете поменять это. Жмем «Далее». Создадим виртуальный жесткий диск. Это диск, который будет использовать наша машина. VDI – это формат для VirtualBox. Жмем «Далее». И здесь динамический размер диска, это очень важно. Здесь вы можете прочитать, что значит динамический. Это значит, что виртуальный диск займет столько пространства на физическом диске, сколько занимают файлы, до максимально заданного. Кликаем далее, выбираем максимальный размер. У меня места много, я выберу 120 гигабайт. Поскольку у меня на ноуте очень много памяти. Я не беспокоюсь. Но если у вас места недостаточно, вы можете выделить порядка 50 гигабайт или вроде того. Все будет работать без проблем. 120 это намного больше, чем мне потребуется. Жмем создать. Вот и все. Теперь у нас есть среда для калий. Под названием Kali. Теперь нам нужно ее настроить. Для этого нам нужно задать параметры boot order. То есть источник загрузки. Местоположение нашего ISO файла. Правой кнопкой по настройкам. Далее хранилище. Кликаем empty, пустое. Выбираем файл. Здесь есть несколько, но не то, что нужно. Если у вас образ на CD, можно выбрать его. Но это, разумеется, не наш случай. У нас содержится файл образа. Так что выбираем верхнюю опцию. Выбираем путь к файлу. Home. И у меня он в папке загрузок. Да, вот он, Kali Linux 109 AAMD 64. Надеюсь, у меня последняя версия. Но если нет, можно просто обновиться и исправить это. Никаких проблем. Открываем Kali Linux, вот тот файл, который мы искали, .ISO, открываем его. Видим, что он появился в окне. Выделен синим. Написано Kali Linux, жмем ОК. OK. Двойное нажатие на Kali, и машина запустилась. Есть несколько опций. Утилит. Live AMD 64, Live Forensic, то есть режим эксперта, загрузочная флешка и просто установка. Итак, что же это за опции? Режим live это вроде загрузки с USB флешки или подобного. Live загрузка может быть с USB, CD, DVD и тому подобного, когда система загружается с внешнего носителя. Обычно так делают, когда хотят получить доступ к некоторым сервисам, которые защищены текущей операционной системой. А когда она еще не загрузилась, когда вы вставляете флешку и загружаетесь с нее, то ваша система, установленная на жестком диске, не имеет своего влияния, потому как она попросту не запущена. И вы можете, например, удалить что-то, что не позволяет удалить операционка. Это был один из способов удалить интернет Explorer из Windows. Ну, это больше шутка, его можно удалить и так, но была и такая возможность. Это также один из способов достать запароленные файлы и расшифровать их. Мы об этом поговорим подробно чуть позже. Есть Live безопасный режим. В каждой системе есть безопасный режим, это основная загрузка. Загрузка основных вещей, которая гарантирует запуск системы. То есть, когда у вас есть проблемы с загрузкой операционной системы, может быть что-то идет не так, то безопасный режим загрузится практически всегда. Режим эксперта для разработчиков, но большинству людей он вообще не нужен в режиме лайв, потому как разработчикам не нужна эта версия, у них по сути всегда есть установленная. И загрузка с флешки. Вот это довольно интересная штука. Например, у вас есть э, операционная система или несколько систем на флешке. Для этого вам понадобится очень большая флешка. Например, 2 терабайта или что-то вроде того. Не обязательно, конечно, такая большая, но чем больше, тем лучше. Так что вы сможете работать и работать, и весь процесс будет сохранен на флешке. Вы можете делать изменения в режиме Live. Live CD. Ну, блин, не CD, конечно, ведь у нас это флешка. Я думаю, можно сделать это и на CD-RV, но кому это нафиг надо, когда есть просто USB-флешка. Видим первую версию, Live. Это значит, что все изменения будут потеряны, когда вы выключите систему. А когда у нас Live USB Persistence, то изменения сохраняются на USB-носителе. И в следующий раз они загрузятся при запуске системы. И еще одна отличная опция – это Live USB Encrypted Persistence. Это значит, что информация на вашем USB-носителе будет зашифрована. И если вы потеряете флешку, то никто практически не сможет получить доступ к вашим данным. Это поможет, если у вас есть что-то важное, то, что вы хотите защитить. То есть вы потеряете данные, но можете быть уверены, что никто их не расшифрует и не увидит. Так что если потеряете, а там стоит пароль, ну и ладно. Все зашифровано, никто ничего не взломает. Разумеется, если у вас достаточно длинный ключ шифрования. В следующих видео я хочу продолжить процедуру установки. Хочу отметить, что мы установим еще несколько вещей, потому как... Смотрите, я изменяю размер окна, но не могу изменить размер самой виртуальной машины внутри этого окна. Остаются серые поля. Это все из-за того, что нам нужна такая штука, как Guest Additions, дополнение гостевой операционной системы. Тогда мы сможем развернуть машину на весь экран. Но все это в следующих видео. Так что увидимся там. Привет всем и добро пожаловать. Сегодня я покажу вам, как установить VirtualBox в среде Windows. Ранее я показывал, как это сделать в среде Linux, и это намного сложнее, потому как вам нужно добавить репозитории, потом взять из них пакет, его можно взять из сайта, но это не рекомендуется. Однако в Windows процесс очень прямолинеен, очень прост. Просто открываем любимый браузер, мой это Firefox, вводим VirtualBox, жмем Enter. Открываем их сайт. Что-то долго грузит, похоже, у меня замедлилось соединение. Но неважно. Жмем скачать и выбираем VirtualBox. 4.3.22 для Windows. Кликаем на него. И я не буду его скачивать, потому что я это сделал заранее, чтобы сэкономить время видео. Ну а вы просто скачайте его, кликнув на сохранить файл. Начнется процесс закачки, зайду в свою папку загрузок, вот он, кликаем два раза. Хочу отметить, что эта винда стоит на виртуальной машине, так что я устанавливаю VirtualBox на машине, запущенной на VirtualBox. Так что у меня виртуальная машина в виртуальной машине. Не знаю, как назвать эту ситуацию, но в принципе ничего страшного здесь нет, все будет прекрасно работать. С установкой тоже нет никаких проблем. Все очень гладко. Жмем «Далее». Вы, разумеется, можете выбрать другое место для установки, но и по умолчанию неплохо. Жмем «Далее», создаем ярлыки, Далее, это предупреждение говорит о том, что ваше интернет-соединение будет разорвано, так что если вам это в данный момент не нужно, вы можете задержать процесс установки. Не беспокойтесь, если что-то скачиваете, если соединение разорвется, то позже оно восстановится, так что закачка просто ненадолго остановится и запустится снова. Жмем «Да». Install. Это не ошибка, это Windows просит у нас права на установку данного софта. И установка началась без каких-либо проблем. И как мы говорили ранее, это виртуальная машина в виртуальной машине. Установка программы пройдет без проблем. Однако, если вы захотите запустить виртуальную машину в другой виртуальной машине, то у вас могут возникнуть некоторые проблемы с этим. Запустить VirtualBox после установки, да, почему бы нет. Как я сказал, могут возникнуть проблемы с производительностью. Потому что вам понадобится реально хорошее железо для того, чтобы выполнить такую штуку. Я уверен, что могу сделать это и система даже будет функционировать, но с большими тормозами. Вот так. Я не смогу выполнять на ней какую-либо работу, потому что это будет довольно сложно при таких тормозах. Но в любом случае, вот наш VirtualBox, процесс создания новой виртуальной машины, такой же, как и в предыдущем видео, кнопки почти на тех же местах, Опции называются также, так что вы спокойно можете следовать предыдущему видео для создания виртуальной машины. Я сейчас закрою ее и удалю, потому что она здесь бесполезна. Но в любом случае я надеюсь, что это видео помогло пользователям Windows, потому как многие его используют, однако для целей тестирования и этичного хакинга, Windows не лучшая операционная система. В основном, потому что с Windows намного сложнее сохранить анонимность. И более того, большинство инструментов для хакинга были разработаны для систем Unix Linux, для работы с их терминалом, с их средой. Однако, выбор операционной системы целиком и полностью остается за вами. Я буду работать с Fedora в среде Linux, а эту машину я буду использовать в качестве жертвы, которую мы будем атаковать и эксплуатить. Что ж, всего хорошего и увидимся в следующих видео. Привет всем и добро пожаловать. Сегодня я продолжу инсталляцию Kali Linux на нашу виртуальную машину. Вы, возможно, заметили, что у меня здесь два экрана. Оба с Kali Linux, За исключением того, что второе окно немного увеличено. Слева моя виртуальная машина. Вот я ее двигаю. Это настоящая виртуальная машина. А окно справа — это просто лупа, которую я установил специально для вас, чтобы вы лучше видели... Что я буду делать? Все это из-за того, что я еще не установил гостевых дополнений. И я не установлю их, пока не установлю саму операционную систему. Но я могу увеличить все вот таким образом, потому как шрифт слева просто невозможно читать. Но работать я, разумеется, буду слева. А видеть вы все будете справа. Нет никакой разницы, кроме увеличенных размеров. Итак, скроллим вниз на Install, установка, жмем Enter, и началась процедура установки. Если же вы загружаетесь с Live-версии, то пароль по умолчанию для root-прав — это root наоборот, то есть T-O-O-R. Просто небольшая заметка, информация, которая может оказаться для вас полезной. Итак, выбираем язык. Также есть альтернативная опция — C, без локализации, то есть. Если вы хотите быть уж совсем анонимным, можете выбрать эту опцию. Но в целях демонстрации это не нужно. Ну и я хочу сказать, что, знаете, большое множество людей выберут английский. Так что с этим выбором вы не оставите никаких заметных следов. Жмем Enter. А здесь вы можете выбрать страну. Вы можете выбрать территорию или область. Можете выбрать, что вам нравится, я выберу Великобританию, потому что это поможет мне выбрать раскладку британской клавиатуры, которую я в действительности использую. Если же вы выберете в начале версию без локализации, то эти вещи у вас не спросят. Ну, для клавиатуры выбор будет, а вот для страны, района и так далее нет. В любом случае, даже если вы выбрали здесь что-то неправильно, неважно, после установки вы можете настроить все, как вам удобно. Но лучше сделать это сразу, чтобы сэкономить время. Продолжим. Установка в процессе, а я пока разблокирую свою мышь, которая застряла у нас на окне с лупой. Разблокировать и заблокировать мышь вы можете нажатием на правый Ctrl. Вот так вот у нас контролируется мышь. Подвину немного, чтобы вам было лучше видно. Расширим. Вот так вот. Однако, конфигурация, которая вылезла здесь, все равно не видна. дайте ко мне это исправить. Здесь вы можете выбрать имя компьютера, в зависимости от ваших предпочтений или вы наоборот не хотите ничего указывать, тогда вы можете оставить все как есть. Вы можете оставить Кали, или вы можете написать «Да, все что угодно». Я оставлю по умолчанию, ну а вы делайте, что хотите. Жмем «Продолжить». Мыши здесь нет, так что кнопка «Tab» перемещает между полями и опциями. А на «Пробел» мы можем выделить поле. То есть «Пробел выделения», а «Tab» — его смена. Так что используйте «Tab», «Пробел» и «Enter» для выполнения каких-либо действий. В данном случае я нажму «Продолжить». Здесь вы можете вписать доменное имя. Нет, в этот раз я этого делать не буду. Помните, что это можно настроить потом. Так что пока в этом нет нужды. Просто выбираем «Продолжить», жмем «Enter». Пароль root я выберу что-нибудь до безумия сложное. Многие люди беспокоятся, что забудут свой пароль, потому как он длинный и сложный. Просто добавьте немного логики в ваш пароль. Что-то, о чем вы частенько думаете. И тогда пароль может быть длинным, но вы без проблем его запомните. Например, вы можете вставить какие-то слова, которые часто используете, или которые связаны с вами. Что-то, что вам нравится, но вам не нужно писать его правильно с точки зрения грамматики. То есть, наоборот, вы можете написать его с ошибками и добавить, например, знаков. Восклицательный знак, знак вопроса, всякие подчеркивания и так далее. Сделайте что-то в соответствии со своей логикой и убедитесь, чтобы пароль был не менее восьми символов. Он должен содержать заглавные буквы, несколько, не одну. Также стоит добавить различные знаки. Использовать всего один знак – это плохая идея. Необходимо три или четыре раза. Чем больше, тем лучше. Не нужно писать слово, затем цифру, затем знак. Это только облегчит брутфорс-атаку. Вместо этого попробуйте замиксовать позиции знаков расставить их случайным образом. Тогда процедура брутфорса затянется. Приложите немного мозгов. Не нужно полностью рандомного пароля. Не нужно слишком простого пароля. Просто включите мозги. В целях этого видео я использую демо-пароль, самый легкий, который только может быть. Я введу просто тест. Это будет пароль данной виртуальной машины. И жмякну «Продолжить». Вас попросят подтвердить пароль, то есть ввести его заново. И установка продолжается. Но опять же, я напомню, используйте сильный пароль. Минимум 8 символов, плюс знаки и заглавные буквы. Теперь нам предлагают разделить диск и если бы это происходило на моей основной машине, то я бы точно сделал это вручную. Я бы хотел, чтобы разделы были выбраны определенным образом. Но поскольку это виртуальная машина, то я просто нажму «Использовать целый диск». Мне все равно. Пусть будет один раздел. 130 гигабайт и так немного, чтобы разделять на логические диски. Нам даже не нужно шифровать что-то и так далее. Жмем Enter. Все файлы в одном разделе рекомендуется для новичков. Да, мы, разумеется, можем отделить раздел Home, можем разделить их все, как я сделал на основной машине. У меня там много чего разделено. Также у меня полностью зашифрован мой диск. И даже если я потеряю свой ноут no, то войти в него будет очень сложно. Даже BIOS закрыт, так что невозможно будет переустановить его. Буквально придется вскрыть ноутбук, вытаскивать батарейку биоса, которая находится под центральным процессором. Так что вы скорее испортите материнку, чем сбросите BIOS, вытащив и вставив батарейку таким вот образом. Это отличный способ защиты устройств, особенно компактных ноутбуков. Но в данном случае нам это не нужно, потому как такие настройки сделаны на моей основной машине. Мы зашифровали разделы, закрыли BIOS, а с виртуальной машиной это просто не нужно, потому как основная защищена по максимуму. И если она накроется, то накроется все. Так что не стоит об этом беспокоиться. Не стоит добавлять эти ненужные слои, потому что это замедлит работу системы. Жмем Enter. Закончить разметку и записать изменения на диск. Перед тем, как я это сделаю, позвольте мне объяснить разделы. Вот эти вот слои. Итак, у нас есть Primary, главный раздел, на 126,5 гигабайт. Пробел F, пробел EXT4, пробел слэш. Все эти символы что-то означают. Но все, что нужно знать вам, это как в Windows есть формат NTFS, а в Linux у нас EXT4. Он немного быстрее. И это одно из преимуществ Linux. Но когда вы делите диск в Linux, всегда будет один раздел, который просто необходим. Он будет всегда. Это абсолютное требование. И это раздел, который я выделил. Его маркировка слэш. Это root раздел. И его всегда нужно настраивать. Всегда. Без этого раздел не будет работать. Мы получим ошибку, что мы должны назначить root-раздел. Ниже мы видим swap-swap. Это, так сказать, отказа безопасность, файл подкачки. Когда вы загружаетесь из оперативной памяти, то вы говорите системе, у «Окей, у вас может быть часть жесткого диска, и вы можете использовать ее как оперативную память» которая, правда, работает очень медленно, но убережет вашу машину от падения. Обычно раздел Swap выделяется в два раза больше вашей оперативной памяти. Windows, как я сказал, это называется файл подкачки. У меня 8 гигабайт оперативки, но здесь по умолчанию компьютер выбрал 4, потому как это виртуальная машина, и если вы помните, то вначале я выбрал для нее 2 гигабайта оперативки. Так что ее просто умножили на 2. И поэтому мы получили 4 гигабайта swap пространства На более новых системах раздел swap не обязателен. Очень редко может возникнуть необходимость в нем при 8 гигабайтах оперативки. У меня, конечно, иногда такое происходит, но обычно это является какой-то ошибкой системы, так что я не хочу тратить ресурсы, я просто остановлю процесс. Итак, теперь вы знаете, что означают эти опции. Маркировка диска SDA, но мы вернемся к этому позже, когда настроим систему. Здесь также есть несколько опций, например, настроить шифрование для томов, настройка менеджера логических томов, настройка рейд, и вернуться к автоматической разметке. Это очень хорошие опции. И поскольку они даются здесь бесплатно, то вы можете подумать, да, пофигу, фигня какая-то. Но поверьте, что в других системах это, такие опции стоят кучу денег. А здесь они бесплатные и даже работают лучше. Сегодня RAID нам не интересен, он нам не нужен. Мы можем настроить шифрование, я потом это продемонстрирую. Методы шифрования. Вам не нужно шифровать тома на виртуальной машине. Но вы можете зашифровать какие-то файлы или папки, если хотите ограничить к ним доступ. Мой жесткий диск на основной машине зашифрован, так что я обезопасил себя. Я перейду вниз, нажму Enter, и закончу разметку, записав изменения на диск. Отлично. Теперь... Упс. Подвину немного, чтобы было видно. Здесь меня просят подтвердить изменения. Так что, если мы продолжим, то изменения запишутся на диск. Потом уже нельзя будет ничего изменить только с помощью сторонного софта. Меня информируют о изменениях и предупреждают, что вся информация будет потеряна. И, как видим по умолчанию, выделена кнопка «Нет». Так что мы не можем нажать по ошибке «Enter» и стереть все данные с диска. Это сделано специально, ведь этот ISO-файл, не в курсе, что мы устанавливаем его на виртуальную машину. Так что нас уберегают от потери данных. Сменим на да. Продолжаем. Снова запущен процесс установки. И это займет какое-то время, так что я закончу видео на этом моменте. И в следующем видео, когда закончится установка, я введу вас в саму систему Kali, покажу вам ее, начну настройку и расскажу об интерфейсе. Рад был вас видеть, и увидимся в следующем видео. Привет всем, и добро пожаловать. У меня запущена машина с Kali Linux, и я хочу показать оставшийся процесс установки. Прошлое видео я закончил, чтобы подождать завершения самой установки, потому как Kali устанавливается немного дольше, чем остальные Linux-системы, из-за того, что в ней есть предустановленные инструменты. Однако я сделал несколько скриншотов с опциями, по которым могут возникнуть вопросы. У меня есть три снимка. Давайте откроем их и рассмотрим. Первый скриншот, где нас спрашивают, хотим ли мы использовать зеркало архивов, которое может использоваться в дополнение к программному обеспечению, уже включенному на CD. Также оно может содержать новые версии программного обеспечения. Я ответил «нет». Потому что я поставлю обновление, как только закончу установку. После того, как настрою все должным образом. Обновление это будет часть нашей конфигурации, которую я хочу настроить. Так что, неважно, и я не хочу использовать зеркала. Я ответил нет. И продолжил установку. Далее идет GRUB. Системный загрузчик. Меня спрашивают, хочу ли я установить загрузчик Grab в основную загрузочную запись жесткого диска. Да, просто жмите «Да», потому как это единственная операционная система на диске, так что мы ничего не потеряем, установив Grab в загрузочную запись на первый жесткий диск. Вы можете использовать загрузчик Grub, если хотите настроить двойную загрузку. Например, 3-5 операционных систем. Сколько захотите, сколько сможет уместить ваш жесткий диск. Не за один раз, разумеется. А при загрузке вы будете выбирать, в какую операционную систему войти. Это опция Grub. Так что кликаем «Да». И последнее. Просто оповещение, что установка закончена, так что нам нужно достать диск, или носитель, с которого производилась установка, чтобы загрузка пошла с диска. И перезагрузить систему, чтобы все начало функционировать. Кстати, не волнуйтесь, если выберете русский язык в начале установки, все эти надписи будут по-русски. Так что это три простых вопроса, на которые нам нужно ответить. Закрою и продолжим. Теперь я войду в свою систему. Имя пользователя — это единственная часть, где мне нужно войти в интерфейс с root-правами. Это обычно не рекомендуется, но потом вы поймете, что Kali Linux не используется для серфинга в интернете или подобного. В процентах времени вы будете использовать ее для каких-то атак, и практически во всех инструментах нужны root-права. Так что в большинстве случаев в Кали другие пользователи нам не понадобятся. Вводим root, жмем Enter, пароль тест, Enter, и вот мы здесь. Это виртуальная машина, так что не волнуйтесь. Но разумеется, если это ваша основная машина, то я не рекомендую использовать калий в повседневных целях. Так что лучше запускать ее все-таки на виртуалке. Итак, сперва мне нужно обновиться, чтобы я смог установить гостевые дополнения и разворачивать окно на весь экран. Использовать клипборд и тому подобные штуки. Переключимся на наше окно, откроем терминал, увеличим. Вы можете сделать это как вам удобно. Я увеличил просто в целях видео, чтобы было лучше видно. Перед тем, как мы установим обновление, перед тем, как вообще что-то делать, мы должны убедиться, что у нас установлено соединение с интернетом. pingyahoo.com Итак, ничего не произошло. Я не смог пингануть yahoo.com. Это значит, что у меня нет доступа к сети и интернету. Это довольно большая проблема, потому что для всего, что мы будем делать, нам понадобится интернет-соединение. Для закачки пакетов из репозиторий, для обновлений, для проведения сканирований, атак и так далее. Так что жмем «Устройство». Находим сеть, настройки сети. И мы видим, что по умолчанию стоит NAT. Но он нам не нужен, нам нужен Bridge адаптер. И здесь мы должны выбрать адаптер. Мой P8P1. Вы выбираете свой. И далее выбираем VMS, виртуальную машину. Окей, если вы не знаете свой адаптер и используете Linux, открываем терминал. И вводим ifconfig. Здесь вы увидите список доступных адаптеров. У нас есть LO, loopback, P8P1, это мой. Это для виртуальной машины, а также VLP2S0, это мой беспроводной интерфейс. Я использую P8P1, потому что я к нему подключен. Как видите, P8P1. Это отличный способ проверить, к чему вы подключены. Просто открываем сетевой менеджер в правом верхнем углу, и видим, какие подключения у нас работают. Позиция сетевого менеджера зависит от того, как вы настроили свою систему по умолчанию в нижнем правом углу, но его дойти довольно быстро. Закрываем этот терминал, Итак, настроили ли мы нашу сеть? Да, настроили. Но все равно, я почти уверен, что подключения к интернету у меня нет. Давайте просто пинганем Yahoo снова, и, как видим, это не сработало. Это проблема. Давайте проверим сетевой менеджер Kali Linux. Видим, подключение к сети на устройство не определено. Это проблема. И вообще, это основная проблема, с которой вы столкнетесь. Потому как обычно проводной интерфейс довольно старый. Но это легко исправить. Переходим в терминал, пишем CD для смены директории на etc. Network Manager. Посмотрим, что у нас там. Отлично. У нас есть конфиг менеджера. .conf. Я напишу nano. Это текстовый редактор, который я буду использовать. И вводим networkmanager.conf. Жмем Enter. Отлично. Открылась конфигурация. Нам нужны root-права для внесения изменений сюда. Видим Main, Plugin, IfUpDown, Manager, равно False. Это мы удаляем и пишем True. Ctrl-O для сохранения. Жмем Enter. Ctrl-X для выхода. Теперь нам нужно перезагрузить сетевой менеджер. Так что вводим сервис Network Manager и restart. Остановился и запустился. Отлично. Соединение установлено. Мы видим и down и TH0. Проверим соединение. Ping Отлично, у нас появился интернет. Обратите внимание на эти шаги, это очень важно. Не столько для этичного хакинга, сколько для настройки самой среды. Потому как без этого вам пришлось бы провести много времени на форумах, выясняя, в чем проблемы, баги и так далее. Но в наших видео я покажу, как справиться с различными проблемами, с которыми вы можете столкнуться. Потому как при этой установке я столкнусь с проблемами, с которыми столкнетесь, скорее всего, и вы. И, собственно, я буду рад помочь вам справиться со всеми, которыми могу. Например, с виртуальной машиной вы столкнетесь с теми же проблемами, с которыми столкнулся и я. Если же возникнут другие проблемы, то не бойтесь задать вопрос. Я буду очень, очень рад помочь, чем смогу. Очистим экран. Теперь у нас есть интернет. Я хочу установить обновления. Они необходимы. Поверьте мне, вам нужны регулярные обновления для этой системы, потому что вы можете обнаружить, что некоторые вещи порой перестают работать или работают неправильно. Сменим директорию. Снова очистим экран. Введем apt get Апдейт. Update. Федора я сделал это одной командой, а здесь мне понадобится две. Теперь apt get Upgrade И, как видите, нам говорят, что после этой операции 73 мегабайта дискового пространства будет занято. Последнее предложение. Вот, я его выделю. И это довольно мало для обновлений. Посмотрите на все эти пакеты. Это пакеты обновлений, список продолжается и продолжается. Он начинается здесь, и он довольно большой. В любом случае, пишем «yes». Не обязательно писать большую букву, можно и маленькую, жмем «enter», и началось обновление. В зависимости от вашего интернет-соединения, это займет какое-то время. На этом моменте я закончу видео, пока не установятся все обновления. Потому как я не хочу сидеть и смотреть на экран. Но рано или поздно обновление закончится. До конца этого процесса у вас не должно возникнуть никаких вопросов. Вы просто, может быть, увидите что-то интересное, текст будет скакать, будут устанавливаться разные файлы. Вы можете прочитать, занести что-то в блокнот. Потом загуглить, почитать, что это за пакеты, что они содержат, и так далее. Мы позже это все подробно разберем. Итак, мы продолжим этот процесс в следующем видео, и рад был вас видеть.